Всем привет! Сегодня хочу вам показать рецепт приготовления куриных голеней. Рецепт отличный. Голени получаются сочные, вкусные, подойдут абсолютно к любому гарниру. Да что я вам рассказываю? Давайте уже покажу. Первым делом мне нужно разделать голени. Я их помыл. Все, вот они у меня чистые. Я беру голень. С голени я буду вытаскивать косточку. Чтобы вытащить кость, я вот так надрезаю шкурку. Дальше вот так счищаю мясо. С первого раза может не получиться. Остается вот этот хрящик, я его тоже вырезаю, и будет у меня чистое филе. Дальше смотрите, вот у меня голень без кости, мякоть и шкурка. Я ее выворачиваю шкуркой вовнутрь, вы можете снять шкуру полностью с нее. И вот у меня получается вот такой вот кусочек мяса. Чистое филе, не единой косточки. Конечно же, это я заморочился вытаскивать кость, выворачивать. Вы можете просто сделать вот так. Все, кончик отрезали. Есть кусочек мяса. Уже косточка не торчит, у вас уже больше поле не зайдет в казан. Но если не хотите счищать, то можно элементарно вообще просто обрезать все вот у вас также есть готовый кусочек мяса почему я заморачиваюсь потому что для меня приготовление еды это целый творческий процесс мне очень нравится готовить еду когда у меня жена на работе старший сын в школе младший в детском саду я один дома и занимаюсь с удовольствием приготовлением еды, поэтому я начинаю фантазировать. Ну, давайте еще раз вам покажу, как я издеваюсь над куринами голенями. Вот, обрезал шкурку, максимально сколько могу ножом вниз снимаю мясо по кости. беру кость мякоть и вот так вот выворачиваю ее. <coughs> бывает она отламывается ящик остается внутри а бывает вот как сейчас у меня получилось что на месте с решем вышло чуть-чуть обрезал Все, вот у меня, смотрите, голень без кости абсолютно. Ну вот у меня чашка с голенями все вырезано, все готово. Дальше мне надо приготовить маринад. Так, ну вот я налил немного масла, добавлю сюда паприки, смесь перцев и немного соли также добавлю сухой чеснок Так, ну вот, я голень замариновал, минут 15-20 пусть они у меня помаринуются, и я начну их обжаривать. Так, масло я раскалил, буду обжаривать частями, с одной и с другой стороны, до золотистой корочки. Так, с одной стороны обжарились. И таким вот образом я обжарю все голени. Кстати, вместо голени отлично бы зашла сюда куриная грудка. Так, ну все, у меня третья партия готова. Дальше я отправляю лук. Лук у меня обжарился. Дальше я отправляю сюда сметану. Далее отправляю примерно стакан, может полтора воды. Добавлю немного соли, теперь я в этот соус отправляю обжаренные голени, горячие, какая красота. Вкуснота, наверное, еще лучше. Не, наверное, а я вам точно говорю, что это очень вкусно. Так, ну все, у меня соус закипел. Соли достаточно. Ставлю на самый-самый минимальный. Огонь. Накрываю крышкой и даю потомиться еще минут 15-20. Прошло 20 минут. Голени у меня протушились. Все, они готовы. Ну и конечно же очень важная составляющая это зелень и мелко натертый чеснок. Без них я никогда не готовлю мясные блюда. Особенно когда в казане с подливом практически во все блюда я добавляю зелень и чеснок. Я считаю, что без них вкус у блюда не будет таким насыщенным, вкусным, как с зеленью и с чесночком. Обязательно надо попробовать. Что я могу сказать просто нет слов как я и говорил курица приготовлена в сливочном соусе подойдет к любому гарниру абсолютно курица нежная также я думаю была бы нежная и грудка если ее точно также приготовить рецепт отличный я очень часто так готовлю курицу всегда получается вкусно сочно просто восхитительно спасибо за внимание если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.